Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, соратники! Да здравствует наша народная освободительная революция! Долой преступный путинский оккупационный режим! Ну и мы давно с вами не виделись, несколько дней, вот даже наш соратник Метакаспийский в прошлой программе Мальцева, ну на новом канале, который вышел, народовластия, вот он спрашивал, Почему несколько дней не выходила моя программа «Ревпанорама» и куда, собственно, пропал я, и ее ведущий, Станислав Котельников. Вот спешу успокоить Мету Каспийского и других соратников по борьбе, что я никуда не делся, у меня все в порядке. И я продолжаю дело всей моей жизни, дело революции. Я по-прежнему с удовольствием буду встречаться с вами на канале Вячеслава Мальцева, вот на этом новом власти программе «Рев Панорама». И также буду обсуждать всю палитру политической картины в России, ну, с точки зрения окончательной победы нашей с вами народно-освободительной революции. Ну, просто я не смогу это делать каждый день, как это было раньше, ну, по двум причинам. Ну вот, во-первых, вы понимаете, временно наша революция, наша борьба приняла, ну, позиционный такой характер. Дело в том, что сегодня, повестку дня, временно перехватила вот эта тема фейковых выборов президента Путина в президенты. Ну и пока вот народ не испьет эту горькую чашу до дна, ну и не поймет, что его в очередной раз поимели в извращенной форме, вот он не вернется к реальной жизни, как говорится, к, реальной, э, к реальному продолжению борьбы за свое освобождение. Не вернется к единственному возможному пути своего спасения и спасения России, то есть к продолжению нашей народно-освободительной революции. Вот о том, что наша страна оккупирована преступным воровским путинским режимом, Режимом предателя-изменника Родины Путина я уже рассказывал неоднократно. Это очень большая и обширная тема. Но я подробно разбирал уже с вами вот цепь трагических для нашей страны событий, то есть оккупации нашей страны длиной уже в 30 лет. Начавшейся оккупации с предательства Горбачева. И вот э, оккупация нашей страны враждебным режимом этого изменника родины Горбачева, которая оккупация продолжается уже в течение 30 лет. Вот после Горбачева затем это предательство оккупации нашей Родины, она диалектически продолжилась в дальнейшем предательством оккупацией нашей Родины уже враждебными режимами таких же предателей-изменников Родины Ельцина и Путина. Повторю, вот что квинтэссенция всего вот этого последнего 30-летнего пути сначала начала СССР, а потом в дальнейшем России под враждебным оккупационным режимом, это, собственно, вот перманентный развал, разграбление и уничтожение страны предателями и изменниками Родины Горбачевым, Ельциным, Путиным, Медведевым и снова Путиным. Ну вот, правда, предательство путинской марионетки Медведева я раньше с вами подробно не разбирал. Ну вот, а сегодня давайте кратко пробежимся и по его периоду правления, по его предательству и уничтожению России, ну, чтобы иметь полную законченную картину всего предательства и измены нашей Родины. Вот... Как считает Михаил Полторанин, Путин с Медведевым стали еще большими, чем Ельцин, прислужниками западной олигархии. Вот он пишет. Это он пишет еще задолго до сегодняшних событий. Еще во время правления Медведева, вот он так характеризует, и президент, и премьер держат свои деньги в западных банках. Когда они приезжают на восьмерке или на двадцатки, им уже прямо и бесцеремонно угрожают потери их денег. Ну, если не, не станут делать то, что выгодно Западу. Я прямую речь передаю. Полтора, минут дальше он говорит. Начнут упрямиться, в России все узнают об их банковских счетах. А если и на это люди закроют глаза, то тогда им будет перекрыт выезд за рубеж. И весь мир узнает о злоупотреблениях и преступлениях российских руководителей. Их привлекут к международному суду. Короче, сделают то, что с Адамом Хусейном в Ираке. Это была прямая речь Полторанина. Вам это ничего не напоминает, то, что в дальнейшем произошло? Давайте вот вспомним. Вот как раз в дальнейшем именно так все и произошло, как предвидел и предсказывал Полторанин. А именно... В России действительно все узнали о безумных баснословных банковских счетах этой вот сладкой парочке ТВИКС Путина и Медведева. И причем не только об их счетах, но и о безумных украденных у народа активах. Ну по всему миру эти активы размещены украденные у российского народа и принадлежащие Путину, Медведеву, ну и их кооперативу «Озеро». И вот дальше. И действительно, замордованный народ России закрыл на это глаза, как предполагал Полторанин. И дальше. И действительно, им вот этой сладкой парочке твикс перекрыли выезд за рубеж. И действительно, весь мир уже узнал о преступлениях российских руководителей. Вот остался только еще не выполненным один последний пункт предсказания Полторанина который звучит, напомню, их привлекут к международному суду, короче, сделают то, что сделали с Адамом Хусейном в Ираке. Но я думаю, что вот выполнение этого последнего пункта предсказания Михаила Полторанина тоже уже не за горами. Вот <coughs> еще раз скажу, эту картину Полторанин предвидел, как я уже сказал ранее, еще задолго до того, как Запад реально ввел вот эти санкции, Против этих своих же, ну, правда, уже отслуживших свое марионеток Путина и Медведева. И вот еще до того, как Запад начал угрожать этому союзу ТВИКС, этой сладкой парочке Путина с Медведевым, угрожать отъемом всего наворованного. Ну, Запад угрожать не только им стал, а вообще всей путинской банде, всему Кооперативу озера. Так вот, по словам Полторанина, реальная власть в стране находится в руках паханата, во главе с правящим тандемом Медведев-Путин. Тандем этот, однако, полностью лег под враждебную Россию Бнайт Брит и выполняет его установки и волю. Это я опять прямую речь передаю. Дальше вот он продолжает. Власть скрывает от народа, что в соответствии с этими установками в России должно остаться не более 35 миллионов человек. Собственно, для обслуживания и добычи природных ресурсов. Больше Западу, ну за исключением отдельных ценных специалистов и ученых, просто не нужно. Вот Дальше я вам цитату прочитаю. Я предпочитаю видеть в России хаос и гражданскую войну чем тенденции воссоединения России в единое, крепкое, централизованное государство. Еще раз скажу, это цитата. И это сказал не будет, нибудь это сказал Генри Киссинджер. Журнал «Русский вестник», специальный выпуск, номер 33, страница 5, 1995 год, Москва. Напомню, что Генри Киссинджер – человек довольно в мире известный. Он вот возглавляет наиболее влиятельный масонский орден, Бнайт Брит, или Сыны Завета. Орден, который фактически формирует и направляет в нужное для Израиля русло всю глобальную политику в мире. Ну, давайте вспомним на всякий случай, кто такой Полторанин и можно ли ему доверять. Вот В 1989 году он был избран народным депутатом СССР. С июля 1990 года по ноябрь 1992 года министр печати и массовой информации РСФСР. В 1992 году одновременно он заместитель председателя правительства Российской Федерации, глава межведомственной комиссии по рассекречиванию документов КПСС. В 1992-1993 году он руководитель Федерального информационного центра России. И вот это особенно важно. Полторанин – председатель специальной комиссии по архивам при президенте Российской Федерации. Вот это говорит о том, что он имел доступ ко всем секретным документам. Ну а в 1993-1996 годах он депутат Государственной Думы, член фракции «Выбор России». Также он председатель Комитета по информационной политике и связи. С 1996 года президент телевизионной корпорации «Момент истины». Ну, вы видите, регалий и заслуг у него много, то есть он в гуще событий был всегда и располагал действительно достоверной информацией. Еще раз напомню, что Ельцин его назначил в 1992 году первым руководителем Государственной комиссии по государственным архивам и секретным документальным материалам. Ну и вот этот человек Полторанин, он в своих заявлениях, выступлениях, в своих книгах, он всегда отмечал, что все его утверждения, они подкреплены неопровержимыми документальными подтверждениями. Ну, кстати, многие из этих данных проведены в его книгах «Власть в Тротиловом эквиваленте» и «Власть в Тротиловом эквиваленте-2». Давайте все же сегодня вкратце схематично отдадим должное личным преступлениям Медведева. И напомним, что сделал именно сам Медведев. Ну, сделал, кроме главной своей задачи, воровства, уничтожения и разграбления России и всего российского народа. Так вот, что же конкретно сделал Медведев и как он предавал все это время Россию. 23.11.2010 года произошло масштабное массовое увольнение Медведевым в верхушке Генералитета Министерства обороны России. Указом Медведева уволены в запас первый замначальника Генштаба России генерал-лейтенант Бурутин, вице-адмирал Кузьмин, контр-адмирал Летенков, замком 58-й армии генерал-майор Рукавишников, генерал-майор Ворончихин, адмирал Гладких, генерал-майор Кужеев, генерал-майор Скроботов, контр-адмирал Трофимов, контр-адмирал Уваров, замкомандующий космическими войсками по вооружению Иванов, замначальника штаба Ленинградского военного округа по разведке, Мардвин, начальник бронетанковой службы Северокавказского военного округа Гулин, ну и многие-многие другие. И одновременно с этими увольнениями был полностью прекращен набор курсантов в высшие военные школы и училища. Вот масштаб увольнения генералитета таков, ну что, собственно, можно говорить о ликвидации Медведевым Министерства обороны России. К тому же, вот еще убитый этим летом замначальник ИГРУ, генерал-майор Иванов был, и прикованный к больничной койке после автокатастрофы командующий ВДВ Шаманов. Они добавляют э, полную картину, делают уничтожение Министерства обороны. И вот на фоне этого, в это же самое время, вдумайтесь, как выглядит было решение Медведева допустить американскую систему ПРО на территорию России. И вот это именно по времени точно совпало с уволнениями генералитета. Ну, оно, собственно, и понятно, поскольку ни один честный российский военный такого предательства интересов России никогда бы не одобрил и не допустил. Давайте вспомним, какие еще события, которые привели вот к потере обороноспособности страны, ну и которые тоже можно расценивать как предательство измена Родине, произошли за время правления Медведева. Давайте перечислим их. 14 сентября 2008 года в авиакатастрофе под Пермью погиб генерал Трошев. У следствия на этот раз было много версий, но первая из которых была про пожар в двигателях, последняя про пьяных пилотов, ну отсюда, когда даже следователи не едины во мнении, ну и зная уже огромный список политических убийств в России, ну совершенно понятно, что дело тут нечисто. Еще более богатым на смерти генералов был 2009 год. Вот в феврале 2009 года от сердечного приступа, как нам заявляет, умер генерал ФСБ Российской Федерации Александр Рогачев. Умер он прямо за рулем своего автомобиля. Умер от сердечного приступа. Но впоследствии следователи, обратите внимание, нашли у генерала огнестрельное ранение в голову. Ну, кто его знает. Может быть, после выстрела в голову генералу плохо стал сердцем, ведь не мог же следователь врать. Вот после выстрела в голову он от сердечного приступа умер. 21 июня 2009 года в Москве умер генерал Петров, стоящий за так называемым КОП. Ну, что там говорили следователи на этот счет, уже не упомнить. Но вот сторонники генерала Петрова в один голос утверждают на своих форумах, что Петров был просто-напросто отравлен. В ноябре того же 2009 года странным образом умер офицер ГРУ Антон Суриков. Ну, который по одним данным полковник, по другим генерал. Но суть в том, что Суриков пошел в кафе попить кофе. Ну, и хотя кофе было не то, которое пил в свое время гражданин Литвиненко, но вот, тем не менее после этого кофе Сурикову тоже стало плохо, и он тоже скончался. Полковник ВДВ Полянский умер в январе 2009 года. Как установило следствие, полковник застрелился. Обратите внимание, причем вот не полковник, а генерал. Причем вот этот генерал, очевидно, подзабыл навыки стрельбы из пистолета. Ну, потому что вот с первого раза он попал только в пол и только со второго раза попал в себя. Ну и вот все эти политические заказные убийства, они произошли во время формального нахождения на троне Медведева. Ну, конечно, возможно, что Медведев был просто молчаливым статистом, и все решения за него поднимал Путин. Но ответственность, я считаю, что Медведева это никак не снимает. Значит, он был в сговоре с Путиным. Вот в мае 2010 года генерал Глеб Щербатов заявил, когда трагически погибают генералы ВДВ, ФСБ, ИГРУ или какие-то особо серьезные военные, особенно из за разведки, то это событие уже несколько иного рода. Конечно же, за этими событиями стоит предательство и измена родине. Вот, как известно, 28 сентября 2010 года Дмитрий Медведев отправил в отставку с формулировкой «Утрата доверия». Помните все, мэра Москвы Юрия Лужкова, ну, который до этого 18 лет занимал свой пост. Ну, Путин выразил поддержку такому способу увольнения, каким был уволен вот этот московский городоначальник. Но дело в том, что вот за несколько часов до отставки Лужков направил Медведеву письмо, в котором обвинил его поддержание недемократической политической системы, существование цензуры, показной риторики в защиту демократии, ну, далекая от реальности. И вот странной произошла эта утрата доверия после 18 лет ну, совместного воровства. Никто не выгораживает Лужкова, конечно, он жулик вот тоже. Но вот по мнению профессора университета Торонто Ариэля Брона, в стране, где союзники Путина и Медведева колоссально обогатились за счет подавляющих масс населения и в городе, занимающем второе место в мире по числу миллиардеров, ну, обвинить в коррупции только одного человека Лужкова, ну, как минимум, это лицемерие. Ну, дать подумаем, а что же могло стать причиной? А я вот считаю все дело в том, что Причиной увольнения Лужкова она заключается в личных корыстных интересах Медведева и Путина. Ну, поскольку такой огромный кусок пирога, как Москва, проходил мимо их рта. Так сказать, вот во внутренних экономических и политических разборках за место у коррупционного корыта или за место в очереди на разграбление России, вот там кроются причины отставки Лужкова. Давайте рассмотрим, какие действия совершил Медведев на международной арене за время своего правления. Вот 10 августа 2012 года Франкфурт-Альгемайн оригинал пишет: Медведев ввел войска в Южную Осетию после пинка от Путина. Дальше вот. Еще мы Медведев никогда бы не вел войска в Южную Осетию, если бы не настойчивость Путина. Вот об этом повествует нам фильм «Потерянный день», как считается, проливающий свет на начало конфликта в Южной Осетии. Ну, что я могу сказать, после пинка от Путина или не после пинка от Путина. Но Медведев развязал войну в Грузии. А действия, собственно, этой сладкой парочки Твикс, Путина и Медведева, они всегда были согласованы между собой. Ну и они согласовывались также и с Западом. Поэтому вот и не продолжилась эта интервенция, захват Грузии, который могли бы осуществить в течение нескольких дней, если бы Запад их не одернул. Но вот все остальное, что нам показывает, это спектакль «Разводка и пиар». Еще раз повторю, все действия их согласованы, и согласуются они также с Западом, который руководит ими, их ими действиями. Может быть, какие-то отклонения могут, но вовремя Запад всегда их одергивает. Вот в фильме «Игра в поддавки» были обнародованы факты предательства Медведевым, своих международных партнеров, ну и предательство интересов России на международной арене в пользу этих своих западных хозяев. Вот в этом фильме суммируются известные факты, касающиеся срыва поставок военной техники в Ливии, экономического ущерба от расторжения иных контрактов и решений по резолюции 1970-1973 годов в Совбезе ООН. Вот в качестве экспертов в фильме задействованы экс-послы Российской Федерации в Ливии Алексей Подцероп и Владимир Чамов также президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов, бывший дипломат и председатель правительства Евгений Примаков, ну и некоторые востоковеды. Вот авторы подсчитали, что ущерб российских компаний от контрактов, которые были неоплачены, ну или расторгнуты в результате войны в Ливии, они оцениваются экспертами примерно в 20 миллиардов половина из которых это поставка различной военной техники, систем ПВО, бронетехники, вертолета, самолета, ПЗРК и так далее. Ну и невоенные контракты были связаны с разработкой месторождения углеводородов, строительством железных дорог. Так вот, несмотря на значительные экономические интересы, вернее на значительные экономические интересы, а также на возможное усиление военного сотрудничества и сильное влияние на регион России и сотрудничество с Каддафи, вот Дмитрий Медведев вдруг неожиданно занял довольно странную позицию по ситуации в этой стране, и неожиданную тогда для всех. Но эта позиция странная только в том случае, если не знать, что Медведев на 100% является западной марионеткой. Вот долгое время он не предпринимал вообще никаких действий в Ливии, отстранялся от решений. А когда была внесена печально известная резолюция, вводящая бесполетное пространство для Ливии, то Медведев дал указание не использовать право вето. То есть он предал, по сути, Каддафи, хотя и в разговорах они все это согласовывали. Каддафи заявил, тогда, назвал Медведева предателем и недееспособным политиком после вот этого заявления. То есть он нарушил все личные договоренности с Каддафи, а еще нарушил интересы России. То есть предал, по сути дела. Вот позже он говорил журналистов, что прекрасно понимал, чем все это закончится, и уточнил, что мы сознательно это делали. Ну а как он мог еще сказать, что он был просто идиотом и не понимал, что делать? Он просто выполнял указания Запада. В то же время вот, авторы фильма напоминают, что якобы именно по ливийскому вопросу впервые возникла якобы серьезная публичная перепалка между Владимиром Путиным и который назвал действия Запада крестовым походом, а Дмитрий Медведев отмечал, что это была нормальная резолюция, а употребление таких терминов, как крестовый поход, недопустимо. Ну, я еще раз скажу свое мнение о том, что действия этой сладкой парочки твикс Путина и Медведева, они всегда согласованы между собой и согласованы с западными хозяевами, а все остальное – это наглая разводка нас с вами, спектакль и галимый пиар. Это для того, чтобы поднять рейтинг Путина, его как бы отстранили от этих решений в Ливии, якобы Медведев один их принял. Вот также, по мнению авторов, подобные действия президента Медведева могут означать то, что он сознательно пошел на предательство ливийского народа, нанеся попутно серьезный ущерб российским предприятиям, оборонно-промышленного комплекса, ущерб обороноспособности страны и ущерб ее экономическим интересам. Ну, что я тут скажу. Собственно, предательством можно считать действием человека, который сначала действовал в интересах собственной страны, а затем изменил этим интересом. Вот такое поведение можно считать предательством. А Медведев же он изначально являлся ставленником Запада и изначально действовал в интересах Запада. Соответственно, его уместнее называть не предателем, а просто шпионом. Вот другой сценарий, который тоже не делает чести вот этому экс-президенту Медведеву, он заключается в том, что его просто якобы обманули. Ну, как я говорил, я лично этого не допускаю. Ну, настолько тупых идиотов, ну, не взяли бы не то, что в шпионы, но я уж не говорю о президентах. И дураком прикидываться Медведеву тоже невыгодно, поэтому он и говорит, что сознательно пошел на эти действия. В любом случае, считают авторы, такой человек, как Медведев, не может и не должен возглавлять ни страну, ни правительство. Ну, с этим, конечно, нельзя не согласиться. Но я только добавлю еще то, о чем умалчивают авторы фильма. Я, собственно, назову вещи своими именами. Медведев предатель и изменник Родины и должен ответить в трибунале за свою измену и предательство головой. Вот, а как вам последний фортель Медведева в конце его президентского срока? Ну вот представьте, вспомните, вышел Медведев на трибуну и сказал, что президентом должен быть Путин. А после этого Путин вышел на трибуну и сказал, что если его изберут президентом, премьер-министром он назначит Медведева. Как вам вот такие фортели? Вот такая, понимаешь, шаркировка а по-простому – сговор и предательство обоими законных прав и интересов граждан России. Вот такой сговор Медведев наглым образом, не моргнув глазом, обосновал тем, что у Путина, дескать, рейтинг больше. Но на самом деле, все проще. Так решил Запад. Ну, чтобы не искушать народ – и чтобы в борьбу за власть в России не ввязался какой-либо независимый от Запада кандидат. Ну вот поэтому и было решено не искушать судьбу, а действительно поставить президентом Путина, у которого действительно на тот момент рейтинг был выше. Ну что это, по-вашему, как не очередное предательство народа России вот этой сладкой парочкой Твикс? 2 марта 2017 года фонд борьбы с коррупцией ФБК опубликовал расследование об элитной недвижимости Дмитрия Медведева в России и за рубежом, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Учредитель фонда Алексей Навальный обвинил премьер-министра в создании многоуровневой коррупционной схемы, ну, основанной на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица. ФБК тогда потребовал возбудить уголовные дела в отношении Дмитрия и Медведева. Ну и заодно бизнесмена Алишера Усманова, который участвовал во всех этих мероприятиях коррупционных Медведева. Ну и которого авторасследований также называют причастным к этой коррупции. Ну коррупции всегда как минимум две стороны. Ну вот в нормальном случае, в любой нормальной стороне этим должны, конечно же, были заинтересоваться прокуратура, Следственный комитет, МВД, парламент. Ну естественно, в первую очередь президент. Ну, еще раз повторю, это в нормальной стороне, в нормальной ситуации. Напомню, вот, что политическую ответственность за премьер-министра несут президенты дума. Кандидатуру премьер-министра вносит президент Путин в нашем случае – и утверждает Государственная Дума. Значит, политическая ответственность лежит на них напрямую. Но мы с вами знаем уже, что сладкая парочка Твикс управляется одним западным хозяином, и, соответственно, никакие несогласованные действия во вред этой связанной системе Путин, Медведев и Запад со стороны отдельных его элементов, как то Медведева или Путина, они невозможны. То есть... Путин, естественно, никаких действий против Медведева применять не стал. Ну а потом, чтобы не привлекать внимание к общей коррупции в стране и к своей собственной. Вот в расследовании ФБК более чем достаточно доказательств для того, чтобы ну, начать как полицейское, так и прокурорское, и парламентское расследование, какое угодно. Вот я уже перечислил тех, кто, на мой взгляд, должен, а вернее обязан в первую очередь этим заняться. Ну, совершенно понятно, что в нынешних российских обстоятельствах, ну, ни один из этих институтов, институтов, конечно же, ничего расследовать не будет и ничем не заинтересуется. Ну, поскольку коррупция, понимаешь. А еще измена и предательство. Еще раз повторю, в России правит бал коррупция, измена и предательство. Ну вот вернемся к теме 30-летней политики измен и предательств интересов России и народа, правящей верхушкой государства. Ну, как я уже говорил, это обширная тема. Ну и понять и правильно воспринять ее смогут только потомки с высоты исторического понимания нынешних всех процессов. Ну, благо в нынешнем информационном мире утаить и извратить правду – но ну, в интересах кого бы то ни было, как раньше уже не получится. В нынешнем информационном мире, правда, обязательно пробьет себе дорогу. Ну, а я же могу лишь еще раз, упрощенно, как говорится, вульгарно, схематично, вот по событиям, которые происходят сегодня в России, сказать следующее. Запад по отношению к России применил подтвержденную временем и проверенную мудрую философскую формулу. Не можешь победить, возглавь. Вот первый раз это случилось, когда купив и завербовав Горбачева, так называемый вот этот условный Запад, давайте я его так буду называть, чтобы не вдаваться в подробности, вот этот условный Запад взял под контроль и, так сказать, возглавил все политические процессы. Ну, сначала в бывшем СССР, но ну, а затем и в России. А какие именно процессы? А именно это развал, разоружение, превращение страны в сырьевой придаток западной экономики. Затем, в дальнейшем, каждый раз, как народ России начинал понимать, что происходит предательство его интересов и интересов страны, и начинал борьбу за освобождение от власти предателей, то, соответственно, Запад каждый раз опять навязывал нашему народу в качестве национального лидера своего очередного агента влияния. Ну и таким образом Запад каждый раз снова возглавлял вот эту борьбу нашего народа России за свое освобождение. Ну именно так вот на гребне этой народной борьбы пришел к власти другой изменник родины, и предатель Борис Ельцин после Горбачева. Все процессы вновь происходили под контролем и поликалом Запада. А именно вот поэтому, несмотря на личное непримиримое смертельное противостояние, несмотря на личную лютую ненависть между конкурентами на западную к ним любовь, Ельцина и Горбачев обратите внимание, ни разу никак друг от друга не пострадали. И даже вот впоследствии никто из них так никак и не ответил за свои преступления перед Россией. Потому что они действовали согласованно и управлял этими действиями Запад. Вот передача власти от предателя преступника Ельцина дальше к предателю преступнику Путину она произошла тоже по той же самой схеме, по тем же самым лекалам и также под контролем Запада. Вот когда народ России снова начал понимать, что его опять обманули, и что Ельцин след за Горбачевым тоже оказался предателем и изменником Родины, и опять его, то есть народ России, он этот изменник Родины предал, то Запад опять сумел оседлать и возглавить этот народный протест. Соответственно, когда народ России начал подниматься на борьбу, то вот эту борьбу по заранее согласованному Западом предательскому плану, как раз тогда и возглавил вот, следующий предатель, изменник Родины Путин. Вы все помните, он тогда направил эту народную протестную активность совсем в другое русло. Он направил ее на борьбу с так называемым терроризмом. Собственно, автором которого этого самого терроризма сам Путин и являлся. Ну, вы все помните взорванные дома в России в 1999 году. Ну вот опять дальше. После прихода Путина к власти, преступнику Ельцину была сохранена жизнь, свобода и все наворованные ельцинской семьей активы. Ну точно так же, как после прихода к власти Ельцина была сохранена жизнь и наворованные активы государственному преступнику Горбачеву. Ну а Россия стала управлять в интересах Запада, в интересах Кооператива Озера и в своих собственных интересах следующая западная марионетка. По фамилии Путин. Ну и вот сейчас происходит ровно то же самое. Народ начинает трезветь, начинает подниматься на борьбу с путинским режимом. Ну и естественно, Запад это видит. И опять хочет оседлать и возглавить эту, возглавить эту народную борьбу. Соответственно, поставить во главе этой борьбы своего агента влияния. Ну, либо хотя бы срочно договориться и завербовать кого-либо из существующих политических лидеров, которых можно сделать вот этими своими агентами влияния, ну, а затем после этого поддержать и привести к власти. Ну, по моему мнению, подчеркиваю, именно по моему, ну, Мальцев может думать по-другому, у нас здесь цензуры нет. Так вот, я считаю, что сейчас происходит банальный торг Путина с Западом. Торг о том... Кто должен стать той самой компромиссной фигурой, той самой западной марионеткой, который может возглавить недовольство народа, недовольство конкретно Путиным и путинской политикой. Ну и, собственно, на этой волне и прийти к власти. В дальнейшем, по большому счету, вот даже ничего принципиально не меняя ни в политике, ни в экономике. Этот вот новый пришедший. Агент влияния Запада, он будет оставаться такой же марионеткой Запада, каким был Путин. И еще раз повторю, ничего принципиально менять в политике не будет. Вот давайте пофантазируем. Я давайте вот сейчас образно, так сказать, абстрактно, ну, утрированно попытаюсь представить, ну, и упрощенно донести до вас суть этих ну, воображаемых мной переговоров Путина и условного Запада. Поскольку мы не можем знать, в каком формате могут происходить эти переговоры и как именно, ну просто пофантазируем и представим. Я вот представляю эти переговоры следующим образом. Еще раз повторю мое это мнение. Можете меня судить, как считаете нужным. Вот, например, Путин просит условный Запад, как мне представляется? Оставьте меня дальше править Россией. Я готов выполнить любые ваши условия. Отдам Донбасс, отдам Крым, уйду из Сирии. Продолжу изменять интересам России в интересах Запада, во всех направлениях внешней и внутренней политики. Экономически буду оставаться вашим сырьевым придатком. Все заработанные средства не буду направлять ни на развитие страны, ни на социальные нужды населения. А буду продолжать со своей банды их разворовывать и выводить к вам на запад. Ну а те средства, которые по каким-то причинам мы с членами нашего кооператива озера разворовать вдруг не сможем, то мы их переведем в доллары и будем тоже хранить у вас на Западе, ну, в виде различных государственных и негосударственных фондов, активов, резервных, пенсионных и каких угодно других. Ну вот, на это условный Запад, на это отвечает Путин. Ну что, дескать, уже слишком поздно, поезд ушел, что народ начинает трезветь, понимать, что к чему. И что вот в этом случае, если даже мы договоримся, то народ России все равно неминуемо сам, независимо от нас с тобой, Владимир, он совершит свою народную революцию, и тогда к власти в России придет по-настоящему народный, по-настоящему независимый и подконтрольный только народу и России, абсолютно не подконтрольный нам, то есть Западу, лидер. Ну, тот лидер, который, кстати, и тебя, Владимир Путин, в первую очередь отдаст по трибунал, и ты будешь казнен. Ну, тогда Путин опять предлагает. Ну давайте сделаем так, что народный протест возглавят, вот это народное движение седлают и на этой волне придут к власти на смену мне, ну кто-либо вот из э, либо Медведев, либо Греф, либо Кудрин, ну или на худой конец Володин или Дюмин, ну вот Запад по моему мнению на это Путин отвечает, что это уже на сегодня тоже невозможно и сегодня это уже тоже ничего не даст. И революцию в России народную не предотвратит. «Давай, — говорит Запад, — ты уступишь место хотя бы вот Ходорковскому или Навальному». Им народ сегодня поверит. Они успокоят волну народного гнева. После прихода к власти, ну принципиально, они все оставят по-прежнему, но за исключением, возможно, либерализации. За исключением борьбы с коррупцией, ну и за исключением мелкого косметического ремонта политического устройства. А относительно тебя они уже заявили, что тебя они не тронут. Не тронут даже твои наворованные активы. Ну, Путин на это условному Западу отвечает. Я все-таки боюсь, вдруг они не смогут удержать народный гнев и народ все-таки меня распнет. Давайте, может быть, все-таки остановимся хотя бы на Собчак. Я все-таки знал ее отца, и ее еще совсем маленькой. Я ей всегда помогал, надеюсь, она меня не тронет. А если вот нет, то я буду защищаться всеми доступными способами. На ваших условиях я отдавать власть не согласен, и пусть тогда все горит синим пламенем. Меня сегодня окружают абсолютно преданные мне, готовы идти со мной до конца люди, люди, повязанные со мной общими уголовными преступлениями. Люди, вместе со мной грабившие, уничтожавшие страну, народ, которых после моего ухода тоже не простит, и так же, как и меня, распнет, поэтому у них выбора нету. Если что, я лучше развяжу даже ядерную войну, но просто так не сдамся. Вот примерно так я представляю торг Путина с условным Западом по поводу своего будущего и по поводу будущего России. Ну, кстати, вот самый относительно благоприятный для России и народа вариант путинских договоренностей с Западом – это, конечно, Навальный. Навальный просто будет обязан вернуть законность, вернуть конституцию в России, отменить политические репрессии, вернуть действие демократических институтов. Ну, поскольку это вот именно те идеи, за которые он получает сегодня народную поддержку, и на волне которых он, собственно, и может прийти к власти. Конечно, он не будет возвращать все награбленное, не будет отдавать власть народу, но хотя бы так дем демократия, она позволит в этом вот случае для нас, сторонников национализации всего украденного у народа и у России, а также сторонников прямого и полного народа власти, ну, для нас появится возможность. Используя вот эти появившиеся возможности демократические, и используя возможности информационного мира, ну, все-таки донести до народа эти самые наши идеи, в том числе идеи прямого и полного народа власти. Ну и все-таки прийти к этому народу властью мирным демократическим путем, пусть даже при Навальном. Ну а сейчас нам надо дождаться, вот чем же все-таки завершаться эти путинские договоренности с Западом. Ну а в случае необходимости нам надо быть готовыми ударить в нужное время, в нужном месте, чтобы разрушить вот, все их подлые преступные планы, ну и, ре и реально завоевать и передать власть народу. Вот, собственно, это первая причина, почему я жду, когда станет понятно, по какому пути решил двигаться Путин. Но чтобы понять, по какому пути надо двигаться нам с вами. И, соответственно, вот поэтому я не выхожу с передачи каждый день. Я просто жду каких-то значимых результатов или изменений в развитии этой нынешней политической ситуации в России, но о которых я немедленно вам сообщу, как увижу эти изменения. Но вот, Во-вторых, вторая причина, почему я вот не, не буду выходить каждый день со своими передачами, это та, что я занялся сейчас конкретным делом обеспечения нашей с вами революции финансированием. Поскольку, как мы поняли, потребуется более глубокая и основательная подготовка материально-технического фундамента нашей революции, но организовать революцию с первого раза с насколько так сказать, за счет революционного энтузиазма народных масс не получилось, народ пока еще оказался ментально не готов к массовому спонтанному выступлению. И вот сейчас требуется провести масштабную предварительную подготовительную организационно-техническую работу. Мы, как я говорил в прошлой программе, Криминальный опыт Сталина и КАМО, обеспечение финансированием революции 1917 года, ну, за счет грабежа, рэкета и экспроприации, он нам сегодня не подходит. Ну, не подходит хотя бы потому, что цель нашей революции – это восстановление Конституции, установление народа власти, диктатуры закона и справедливости. Ну, да и к тому же, вот такими методами сегодня невозможно получить сколь-нибудь значимого финансового результата, необходимого для финансирования нашей революции. Вот сегодня получить необходимое финансирование можно только лишь с помощью ну, какого-то грандиозного, нового, современного, инновационного коммерческого проекта. Я вот в прошлый раз уже начал рассказывать о новом прорывном проекте переселения человечества в океан и о некоторых возможных ну, первоначальных коммерческих проектов на этом пути. Кстати, вот от вас уже начали приходить некоторые предложения по участию в этом проекте. Мы, конечно, их все внимательно сегодня рассматриваем, учитываем, по многим готовим ответы. Ну и много из ваших предложений будем уже применять. Я вас по-прежнему прошу присылать ваши предложения. Ваше участие очень важно сегодня для нас. Ну вот мы еще сегодня поняли, что нужно осуществлять всесторонний комплексный подход к организации нашей революционной борьбы в новом современном информационном мире. И вот только этот комплексный подход в этом вопросе, он может принести нам такой же быстрый, гарантированный и столь необходимый сегодня для дела нашей революции финансовый результат. Вот об этом комплексном подходе и о конкретных шагах в деле организации обеспечения всеми необходимыми ресурсами нашей с вами народно-освободительной революции я подробно расскажу в следующей передаче. А сегодня еще раз «Да здравствует революция! Вместе мы победим! Ура!»